вы можете погрузиться в свои мысли и чувства, сконцентрироваться на темах творчества. Вы сможете заняться деятельностью, связанной со средствами массовой информации, правовыми вопросами. В связи с этими темами могут произойти перемены в вашей жизни. Это будет очень подходящий период для того, чтобы отправиться в путешествие или в отпуск, дорогие козероги. 10 и 11 числа, Луна будет находиться в знаке Овна. На передний план выйдут темы семьи и дома. Вы можете больше провести времени дома, в кругу семьи. Однако вам следует обратить внимание на отношения в семье при общении с ее членами. 12 числа Луна перейдет в знак Тельца. Это положение поддержит вас с точки зрения чувств. Романтические влияния могут отразиться на вашей повседневной жизни, дорогие Козероги. 14 числа Луна перейдет в знак Близнецов. В это время может возрасти ваша занятость повседневными рутинными делами. В воскресенье могут возрасти ваши контакты с ближним окружением, связанные с работой. Вместе с этим 14 сентября Марс переходит из знака Скорпиона в знак Стрельца и будет пребывать здесь до 27 октября. Эти энергии будут означать для вас замыкание на своем внутреннем мире, в данный период вам следует обратить особое внимание на свое здоровье и отношения с другими людьми, так как время от времени могут возникать ситуации, опасные для вашего здоровья, дорогие козероги. Таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!